ребят всем привет Находимся на авторынка зеленый угол как видите у нас на улице снег сегодня выпал вот и давненько у нас не было цен на авторынка зеленый угол поэтому сегодня будем ходить снимать для вас цены что сколько стоит ребят всем привет ну как сказал саша у нас немножко тут навалило сегодня и все это должно замерзнуть после обеда ну мы все-таки на зеленом углу и будем ходить сейчас по зеленке. И хочу вам напомнить, что мы занимаемся автоподбором, помогаем людям осматривать машины, выбирать машины. Также у нас есть поиск автомобилей и мы отправляем машины в регион. Так, ну и давайте начнем, попытаемся с вами отыскать цены в этих, в этих небольших сугробах. Как видите, машины еще в снегу, хотя время обед, то есть продавцы сегодня некоторые не повыходили на работу, будем ходить, будем искать цены. Естественно, я думаю, открывать машинки мы не будем, потому что они все в снегу, снег попадет в салон и так далее. Вот какие-то в снегу, да, какие-то уже а, немного подчищенные. Вот он стоит у нас Outback, 16-й год, объем двигателя 2,5 литра, неплохая комплектация, 1 миллион 600 тысяч рублей. Toyota Prius, гибрид, 14-й год, тоже хорошая комплектация. А, светлый столом, кожаные вставки, линзы, литье, летняя резина 925 тысяч рублей. Еще один стоит 1 миллион сто двадцать тысяч. Эстима 2.4 гибрид. Ценника нету. 14 год. Может есть где-то, но спрятался по снегом? Вот они, приусы задняя часть автомобиля Subaru Forester еще один Outback Форекс в снегу Outback 16 год 4 балла 1 миллион 460 тысяч лежит аукционный лист 102 тысячи пробег на данном автомобиле Honda Fit Shuttle 2012 год объем двигателя 1 и 3 1 340 как по паспорту по птски 565 тысяч данный автомобиль он на туманках на литье уже на зимней резине так что летнюю летнюю резину зимнюю резину докупать не придется автомобиль купил сел и поехал такие автомобили есть 4 воды есть просто передний привод ну и довольно таки много разновидностей по комплектациям таких автомобилей suzuki джимми такой мини джипик джипик с раздатками он немного задранный 15 год 07 аукционный лист птс три с половиной балла 585 тысяч стоит вот такой мини джип на литье на зимней резине с ярко-красными брызговиками еще один honda fit shuttle пробег 52014 год голубой цвет тоже гибрид цена не указана тойота но 2015 год двухлитровый мотор а реальный пробег 94 тысячи есть в статистике лежит аукционный лист а, РА, р.а. по кузову по кузову надо ребят смотреть что с ним происходит 8 мест двухлитровый Эти фары линзы массивная решетка туманки зимняя резина на литье такой полноценный автобус полноценный семейный автомобиль nissan sirena в черном цвете гибридная версия резина лето но лето жирная цена цена спряталась где-то под стеклом а дальше toyota rush тоже такой паркетничек небольшой десятый год 4 воды комплектация g limited пробег тысяч. цена цена у нас пряталась toyota corolla филдер это уже рестайл то есть бампер другую фару другие решетка установлены туманки без литья на летней резине 4 ВД, полтора литра 745 тысяч рублей пробег 106 тысяч RA кузов тоже надо смотреть так напоминаю, филдера у нас бывает. как данный автомобиль это 4 вода есть передний привод есть гибридная версия автомобиля то что допустим он гибрид передний привода внешне никак никак не отличается ну, за исключением там шилдика то что написано гибрид еще один филдер в ярко синем цвете тоже на летней резине 16 год полтора литра передний привод пробег пробег тысячи. посмотрите как он переливается на солнце рядом стоит honda jade пятнадцатый год. Это тоже гибрид. Вот у него, знаете, фары такие а, интересы. вот сейчас они вот во льду. Вот с этой стороны. Посмотрите. Видите, две линзы стоят. Стоит. Родное литье. Ну, резина тоже лето. 985 тысяч. Стоит такой автомобиль. Давайте посмотрим на мини камер Сузуки Хаслер. Белый цвет, фондера, летняя резина, родное литье, черный салон четырнадцатый год 499 тысяч стоит автомобиль. Toyota Corolla Axio тоже рестайл 625 тысяч 2015 год. Аукцион есть в статистике, оценка 4CC. Вот он лежит аукционный лист, покраска задней левой двери, покраска заднего левого крыла, покраска покраска порога 625 тысяч стоит вот такой автомобиль. toyota spade такой черный цвет линзованный. 16 год полтора литра цена 580 тысяч рублей аукцион 4 балла пробег 73 тысячи кстати цена цена довольно таки ну хорошая вкусная да, за данный автомобиль чем значит примечателен вот именно с там порты аналоги да у них с левой стороны дверь идет одна она сдвижная салон просто огромный а с правой стороны правой стороны дверки две они распашные вот задняя часть автомобиля багажник соответственно открывается он наверх автомобиль такой подойдет для не то что для семьи да а, наверное как и второй автомобиль в семье очень удобно для именно для девушки женщины для мамы с детьми практично удобный автомобиль toyota sienta но это уже новый кузов автомобиль полностью обновился автомобиль 2016 года ребят цены здесь нету да я просто хочу вам показать а, такой автомобиль значит они есть 4 в.д. есть передний привод а есть полноценные гибриды Это минивен, минивэн боковые двери идут задвижные кстати бесключевой доступ в автомобиль три ряда сидений то есть автомобиль практически то что у него третий ряд сидений да? Он прячется под второй ряд сидений допустим взять какие-то другие автомобили минивэн микроавтобусы да они как-то вот ну, то по бокам то еще куда то а здесь если его спрятать и кто не знает то что а, в этом автомобиле три ряда сидений может даже об этом и не догадаться стоят они ну как бы ценник разный гибрид не гибрид 4 в.д. гибрид в районе наверное 900 где-то так будет стоить далее идет всеми любимый honda shuttle гибрид 16 год 750 тысяч рублей он стоит Знаете цена цена подарок за 750 тысяч за 16 год да как бы он на летней резине на летней резине но за такую стоимость можно и будет прикупить конечно себе зимнюю резину внешний вид автомобиля такие обтекаемые формы Рядом стоит филдер, ярко-оранжевый цвет. Резина. Тоже лето. Без ключевого доступа автомобиля нету. Есть повторители. 16 год, полтора литра, аукционный. 770 тысяч. Стоит данный автомобиль. И вот он, смотрите, вот он стоит филдер, да. Это уже дори стайл. Видите, да, как бы и фары, и решетка, и бампер отличается. Давайте покажем. Стоит 660 тысяч. Задней части автомобиля покажу. Позаду. Ну, естественно, это бампера. Да, не знаю, вот так, наверное, будет. Видно. Бампера, стопори. Все отличается. А рядом стоит toyota leon Всеми любимый седан Цена здесь не указана. Давайте посмотрим автомобиль для зимы x-trail 13 год Рестайл Кроссовер 1 миллион 20 тысяч Черный цвет литье тоже летняя резина Неплохая комплектация Все закрыто Вот этих вот экстрейлов 31 кузовов их очень мало осталось Хотя допустим мне вот этот автомобиль он реально нравится вот смотрите всеми любимой он стоит 184 в.д. 960 тысяч он стоит автобус гибрид на литье кстати вот которые гибридной версии до да, вовсе там нохи идут они идут с мотором 18 которые не которые не гибридные они идут с двухлитровыми моторами 14 год извиняюсь, 1 миллион сто шестьдесят тысяч рублей ладно еще один филдер 14 год 4 воды 730 тысяч рублей вот я вам показывал спейд, а вот он порте-порте то есть ну сзади немного в там фарики другие да и передняя часть автомобилей тоже отличается по салону практически все практически все один в один про бокс полно, не полноценный, да, такой рабочий автомобиль вот раз про бокс вот два 2 про бокс резина зимняя аукцион 4 балла 15 год цена на цена 500, по-моему 500 тысяч здесь было указано. Вот еще один стоит. Кстати, грузоподъемность на них багажного отделения 400 килограмм Все закрыто. Продавцов единиц 15-й год 475 тысяч. Стоит вот такой пробокс. suzuki Свифт 15 год, мотор 1 и 3, пробег 70 тысяч километров указано. На этикетке 465 тысяч стоит такой вот автомобиль. Рядом стоит Honda Vesel 2014 год 995 тысяч передний привод. Есть автомобили в гибридном исполнении, да? Есть автомобили гибрид 4. Вот, да. вот здесь точно еще продавцов не было, никто, видите, туда же не ходил дает а восьмой год 665 тысяч есть статистики honda step wagon 15 год 4 воды 930 тысяч nissan sirena 2012 год гибридная версия автомобиля 735 тысяч Давайте дальше посмотрим. Toyota Ractis, hatchback Есть передний привод. Есть 4 ВД. Да, зато цены нету. x-trail в 31 первом кузе. Ну, как видите, да, наличие автомобилей есть. То есть рынок он заполнен постоянно. А начали выпускать автомобили. А, вузка вот, автомобиля. То есть автомобили завозится Honda Spike, 16 год, 4 ВД. Цена тоже не указана. Toyota Wish это предыдущий кузов. Пробег 76, аукцион три с половиной балла 620 тысяч. Гибридных автомобилей таких не бывает. Есть передний привод, есть 4 д. А вот он стоит Виш уже на новом кузове. 14 год. Виш, он, конечно, изменился и по салону, он довольно-таки хорошо изменился, и внешний вид, и по техническим характеристикам двигателя 1.8 четырнадцатый год 4 воды 845 тысяч рублей и вот она сиента в гибридном исполнении 15 год 8 месяц, аукционный лист подогрева сидений 830 тысяч стоит автомобиль subaru импреза в ярко-красном цвете в хорошей комплектации 17 год 2 литра есть все 1 миллион 20 тысяч рублей зимняя резина литье кстати вот э, есть рактис да где он стоит я уже потерял где-то стоял рактис а есть э, subaru трези автомобили они полностью одинаковые даже смотрите вот Лейба subaru да? Трезия, а стекла toyota по салону по всему по двигателям все один в один на таких автомобилях 4 воды 16 шестнадцатый год ЖЖ комплектация 650 тысяч. Рядом Сузуки Сольво типа Кейкарну чуть побольше 15 год 4 камеры, электро двери, шторки, мультируль Кримод, антиюз 585 тысяч рублей. Гибридное исполнение автомобиля. Honda Fit, зимняя резина, литье. А, сейчас посмотрим. 4 воды, 600 тысяч, не гибрид. Фиты у нас есть передний привод, есть гибридные, есть не гибридные. То есть в зависимости от комплектации устанавливается либо робот, либо простой автомат. Honda Shuttle, 15-й год. Гибрид 825 тысяч. Датчик при столкновении установлен манки тоже у нас имеются еще один шатл тоже гибрид 4 воды 850 тысяч смотрите mazda мазда акселла спорт 15 год полтора литра линзованные фары резина летняя на родном литье 4 воды скажите а сколько стоит mazda 835 тысяч. Хаджибэк. Сейчас покажу заднюю часть автомобиля. АВД. Откроется. Не хочет открываться. Здесь открылась темный салон небольшая тканевая вставка, дальше идет везде пластик, тканевые сиденья, лифт сидений, мультируль, отключение стопа, антибукса, корректор фар, корректор фар 180, климат-контроль, центральная часть, два подстаканника, монитор, зеркало заднего вида, бардачок, все стандартно, стандартно. Кто-то вот хотел посмотреть, говорит, почему? Почему Mazda не снимаете? Да потому что мало их, очень мало. Второй ряд сидений, широкий подлокотник для задних пассажиров, два подстаканника. Все-таки, может, получится открыть мне багажник? Подмерзло. О, открылся. Сзади шторочка вот такая установлена. Ну, и багажное отделение такого неплохого объема. Запаски нету, идет ремкомплект на данном автомобиле. Вот смотрите, стоит одна но это уже стоит 780 тысяч попытаемся раскопать год ничего мы с вами здесь не раскопаем Ну это вот наверное она О, она открыта отлично смотрите дверная карта все то же самое сиденье все те же самые но данный автомобиль он идет на крутилочках. 15 год полтора литра 4 воды тоже идет мультируль на этом автомобиле 780 тысяч Волксел она тоже изменила форму, то есть и задняя часть автомобиля стала намного приятнее. Передняя стала такая прям хищная. Единственная. Допустим, что мне не нравится, да, это такой низкий свес бампера Резина лета, летия нету. На штамповках. Honda Fit гибрид L-комплектация. Эль-комплектация линзы, туманки, резина лета, литье, гибрид кожаные вставки. только этот это, скажем так, предпоследняя комплектация, да, предмаксимальная, максимальная. Это идет уже эско-комплектация. Еще, видите, грядка фитов То есть раз, два, три, четыре. На той стороне еще стоит. Давайте посмотрим синий, сколько стоит. Кстати, этот автомобиль стоил 670 тысяч, да, видимо, в честь снега сделали скидку за 660 тысяч в синем исполнении 670. 000 стоит автомобиль допустим вот этот по комплектации смотрите у него датчик при столкновении нету у этого установлен датчик при столкновении а, следующий третий fit вообще 630 тысяч пробег 58 тысяч на этом автомобиле а, honda fit shuttle пробег 42 тысячи шестьсот тысяч стоит он Алион цены нету honda везель стоил 1 миллион 90 продается за 1 миллион z-комплектация z, -комплектация. z это очень хорошая комплектация следующая 1 миллион пятьдесят пять тысяч пробег 32 тысячи километров toyota вид, передний привод 14 год 540 тысяч стоит автомобиль кстати вицы появились в гибридном исполнении но это уже свежие года на авторынке зеленый угол стоит один такой автомобиль Рядом стоит импреза, 4 воды, зимняя резина. На литье. Климат-контроль. Автомобиль 2018 года стоимостью 915 тысяч. Понавезли очень много гибридов. Вот стоит новый приус. Приус Альфа раз в синем исполнении. В черном исполнении, в красном исполнении, в белом. То есть абсолютно любые цвета стоянка. Видите, вот э, за вот этими автомобилями тоже стоят одни гибриды. Аква Альфа, вишна, вишня гибрид. Очень много автобусов. Сейчас мы к ним подойдем. Но здесь к сожалению цен нету здесь нужно звонить узнавать сколько стоят вот эти автомобили Видите, рынок пустой то есть все-таки многие сегодня даже продавцы не повыходили на работу вот это это просто по ветром что-то уже подтайло и покупателей сегодня практически нету outlander гибрид тринадцатый год 2 литра 4 воды и вот они стоят автобусы. Кстати, кто-то спрашивал про Бианту, да, Бианту найти. Биант, к сожалению, вот таких вот автомобилей на авторынке Зеленый угол их очень мало. но это, наверное, самый такой объемный, да, большой автобус в своем классе. Очень много тоже автобусов в гибридном, в гибридном исполнении. Ребят, смотрите, зашли на стояночку, да. К чему это ведем? Пополнение автомобилей, но ну, реально автомобилей очень много. Обычно здесь стоит вот этот ряд, да, вот этот ряд, а тут аж в три ряда практически автомобили стали. Поэтому был, был реально очень хороший завоз японских автомобилей на авторынок зеленый угол. Даже вон, вон туда вот в конец позгоняли автомобили, когда их там никогда не стояло toyota prius 20 кузов юбилейная комплектация 535 тысяч рублей полноценный гибрид 4 воды таких автомобилей не бывает mazda 16 год 1.3. аукцион пробег 50 тысяч 579 тысяч nissan ds рестайл 4 камеры 355 тысяч рублей стоит такой автомобиль Honda Spike, нет, это не спайк это Honda Frit, полная пошна. Кстати, все авто, вот знаете, очень много вопросов поступает. Полная пошна, не полная пошна. Нужны какие-то доплаты, там оформления. Ребят, все вот эти автомобили это полная пошна. Дополнительные затраты, да, это только на оформление автомобиля, госпошна, страховка и так далее. Mitsubishi Outlander 13 год, двухлитровый 4 воды 1 миллион семьдесят пять тысяч рублей стоит такой автомобиль это наверное, да не наверное самая большая стоянка на нашем авторынке на зеленке в принципе с этой стоянки все начиналось видите тоже она вся забита то есть но ну, есть какие-то да там седина какая-то небольшая автомобили очень много стоит аксио видите как бы они почищены только стекло немного оттерли 17 год полтора литра же комплектация 840 тысяч стоит автомобиль Honda Shuttle 2016 год 880 тысяч рублей стоит такой автомобиль гибридное исполнение хорошая комплектация от кожаные вставки сзади вот такого вот плана вставочки интересные сидушки вот так у нас трансформируются зажимаются это такой полноценный универсал да с хорошим багажником вот она задняя часть автомобиля камера заднего вида установлена багажное отделение здесь вот такого вот плана очки идут очень удобно небольшая ниша в багажном отделении ладно друзья на сегодня будем заканчивать а вот этот автомобиль наш подписчик попросил нас проверить сейчас будем его проверять на сегодня все всем пока